Друзья, всем привет! Канал Криптогейн на связи. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Мы поговорим о стейкинге. А именно мы рассмотрим стейкинг долларового стейблкоина USDN с доходностью более 13% в год. Поэтому рекомендую каждому досмотреть это видео до конца и не переключаться. Каждый из нас приходит к мысли, куда же вкладывать свои деньги, да? чтобы обеспечить себе пассивный хороший доход. Доходные инструменты вроде стейкинга или лендинга или в надежные стейблкоины. Да, в стейблкоины очень полезно вкладывать, только в правильные. И, естественно, каждого криптоинвестора волнует этот вопрос. Лично я выбрал USD Neutrino, одна из самых безопасных и прибыльных монет. Я сейчас расскажу, почему. USDN – это стейблкоин. И он привязан к доллару США. Да? Что такое вообще стейблкоин? Это криптовалюта, которая привязывается к запасам обычных валют или физических товаров, золота или нефти. И курса обмена, которых подвержены самым меньшим колебаниям, чем курсы, например, типичных криптовалют типа биткоина или эфира. Самое важное, что сразу стоит отметить, он никак не подвержен волатильности. Также стоит отметить, что если вы стейкаете обычную криптовалюту, которая не является стейблкоином, и она очень сильно подвержена волатильности. Эту монету сразу можно отнести к очень высокорискованной для стейкинга. Для наглядного примера я покажу небольшую таблицу, где мы сравнили Нейтрино с другими альткоинами на протяжении одного квартала трех месяцев, да, и мы здесь видим довольно известные альты. Большинство из них представлены на бирже Binance в разделе финансов, вкладка стейкинг, вы можете их посмотреть. Здесь действительно довольно известные альткоины, тезас тезис синтетикс декрит и они изначально давали неплохой процент годовой да и при стейкинге а, годовом вот у нас синтетикс даже показал 50 процентов что это просто огромный показатель за год и при инвестиции 10 тысяч долларов можем посмотреть что мы в итоге получили за один квартал Получили очень печальные результаты, грубо говоря, каждый альткоин показал себя очень плохо. А все потому, что каждый из них подвержен очень большой волатильности. И за полгода стейкинга вы можете не то что не заработать, а еще большое количество своих средств потерять. И в отличие от нейтрина посмотрите вот таблице на нейтрина показал себя просто прекрасно. При инвестиции 10 тысяч долларов... В отличие от того, что все у нас подвержены волатильности и потеряли нейтрино, смогся успешно закрепить и показать хорошие, дать хорошие показатели. И с этого стейкинга мы получили 188 долларов при такой инвестиции. Это в принципе отлично, у нас изменение цены было, цены было 0%. Очень важно, что у нас нейтрино подкреплен да, и к доллару, а доллар является самой, наверное, стабильной валютой в мире. Я думаю, доллару всегда можно доверять. Поэтому выбирайте правильную да, валюту, в которую вы хотите инвестировать. Поэтому какой мы можем сделать вывод? Вывод очень простой, да, что USDN является самой стабильной, безопасной, децентрализованной. Если вы делаете вклад, например, в банк под процент, я лично не особо рекомендую этого делать, потому что банк даст ставку примерно 1-2% в год, считаю, что это просто мелочь. Плюс всегда есть риск, что банк может закрыться или утратить свою лицензию, и в итоге вы останетесь, к сожалению, ни с чем. Поэтому я рекомендую инвестировать и хранить ваши средства однозначно в USDN. Никак не подвержен USDN у нас волатильности, и плюс вы можете получать 13% годовых от вашего депозита. И как это делать, я сейчас, естественно, покажу. А делать это можно с помощью стейкинга, и все это можно... Делать на такой прекрасной бирже, как Waves Exchange. Сейчас мы ее рассмотрим, покажу прям пошагово, как сделать правильную инвестицию а именно сделать стейкинг USDN с годовым доходом больше 13%. Я лично уже сюда инвестировал в свои первые 150 USDT. Так что давайте приступим. На самом деле биржа оформление очень даже. Приятное. Все вынесено сразу на главную страницу. И здесь вы можете хранить не только USDN. Если у вас есть биткоин, пожалуйста, вы можете купить биткоин прямо здесь. Очень удобно, что его можно купить при помощи банковской карты. И любую свою криптовалюту можете хранить здесь. Здесь такой вот прекрасный кошелек. Сразу отображается с валюты. Вот мы видим USDN. У меня общий баланс 140 долларов. Это то, что уже лежит на стейкинге. Как я это сделал? У меня были USDT, я пополнил здесь кошелек себе USDT. Чтобы пополнить, нажимаем сюда получить, нажимаем, выбираем внешние источники, если у вас USDT лежат на другой бирже и отправляем эти тизер на вот ваш адрес, будет указан здесь, вот на этот адрес. Отправили, транзакция проходит очень быстро, в течение 10 минут вы получите USDT. И в разделе торговля вам нужно будет продать свои USDT, да, и получить вместо них USDN. То есть вам нужно будет выбрать торговую пару. Мы пишем здесь в поиске USDT USDN Выбираем эту торговую пару а здесь в синем столбике Кстати, очень важно, нужно нажать не купить, а продать. То есть, например, у вас есть USDT, вы их Продадите и получите USDN. Нажимаем, выбираем первую цену в синем стакане. Нажимаем 100%. У меня это было 140 USDT. И нажимаем «Продать». После этого у вас открывается ордер и автоматически на ваш кошелек зачисляется уже USDN. Баланс у вас отобразится вот здесь. После этого мы заходим в раздел «Инвестиции» и выбираем именно «Стейкинг USDN». Мы его выбрали, у вас будет доступен общий баланс и условно да, у вас было 150 долларов, вы их поменяли на USDN, у нас эквивалент один к одному. У вас будет здесь написано доступно для стейкинга да, 150 долларов. Вам нужно будет нажать кнопку пополнить, вы нажимаете пополнить и выбираете сумму 100%. Выбрали 100% и нажали пополнить. Все ваши средства уже направились в стейкинг и начали вам приносить доход с этой минуты. Вот мы можем посмотреть, 6 числа я инвестировал всего лишь 140 долларов и уже получил 4 выплаты. Да, они небольшие, потому что моя сумма изначально была не такая высокая. Но, естественно, можно инвестировать 1 биткоин и у вас будет уже неплохой годовой доход как мы видим он составляет 13 процентов если у вас какие-то еще остались вопросы вы можете зайти в данный раздел и здесь есть все о стейкинге вопрос-ответ очень очень все понятно расписано поэтому не стесняйтесь если что-то непонятно можете задать мне вопрос в комментарии снять все также очень просто нажимаем кнопку снять указываем сумму можете заплатить да у вас попросят Биржа небольшую комиссию. А комиссия, вот, например, да, с вывода будет примерно сумма 100, 140 долларов. Комиссия 0,005 waves, Это просто копейки. Эти wave, один Waves coin вы можете купить на бирже в разделе Торговля всего лишь за 1,7 доллара. Поэтому эта комиссия составляет наверное несколько центов. Я думаю, не стоит с этим заморачиваться думать о комиссии, она сводится почти к нулю. Поэтому не забывайте, кстати, использовать реферальную ссылку. Если, если у вас есть друзья или знакомые, обязательно делитесь с ними реферальной ссылкой, чтобы получать с этого бонусы. Поэтому рекомендую всем, кто хочет правильно и грамотно инвестировать, взять инвестиции в USDN и получать... На огромный годовой доход, стабильный, и не бояться за то, что вы можете потерять свои средства. Всем спасибо за просмотр, если остались какие-то вопросы, пишем в комментарии, если видео понравилось, я вам помог до да, идеи, ставим лайк, если что-то не понравилось, ставим дизлайк, ну хотя бы напишите почему. До скорых встреч, скоро увидимся, всем пока!